Всем доброго времени суток. Значит, сегодня я расскажу вам о том, как быстро создать кошелек в Призм. Проходим на GitHub. Официальные ссылки все. Ссылка на GitHub будет под видео. И также как ссылочка на кошелек. Вот он, защищенный кошелек. Нажимаем сюда. Открывается, соответственно, страница интерфейса кошелечка. Но для того, чтобы мы копируем эту ссылочку и для того чтобы вообще обезопасить себя включаем режим инкогнита, заходим вообще через безопасное через безопасное соединение ставите перейти соответственно вот у нас открывается кошелечек ссылка на, этот, на регистрацию нажимаем кнопочку сюда нам высвечивается сразу пароль 16 символов но предлагается добавить 16 символов своих с регистром от А до Z крупный или мелкий буквы соответственно мы переводим у нас английский стоит ставим здесь несколько символов можем впереди, можем где-то здесь поставить можем в самом начале без разницы чтобы усложнить код все, как только мы 16 символов добавили автоматически генерируется пароль с первым словом приз мы берем его копируем открываем соответственно мне тут уже раньше я записывал файлик открываем новый вставляем записываем сохраняем себе пароль соответственно после этого нажимаем синк инк соответственно у нас регистрируется новый кошелек сразу что мы делаем мы записываем адрес кошелька на подготовленный нами файлик Ставить записываем публичный ключ кошелька. Все, кошелек мы себе запомнили, зарегистрировали. Теперь еще раз копируем пароль. Для того, чтобы проверить на входимость выходимость. Нажимаем выход из этого кошелька и снова вход. Вставляем пароль и смотрим, туда ли мы попали или нет. Проверяем. Ну, вот Последние четыре цифры берем. Все, кошелек тот же самый. Все, кошелек мы создали, можно пользоваться. Можно несколько раз еще проверить все это дело. Записать, сохранить на внешних флешках, записать на бумажном носителе все это. И хранить пароль и данные в защищенных местах, недоступные для иных пользователей. На этом благодарю за внимание, всем всех благ, подписывайтесь на канал, будьте в курсе.